Оживление какое, обратили да. внимание. Надо бояться состояния накатанной рельсы. Есть такой симптом, как только ты почувствуешь, что ты уже вау, а, знаете, как а, такой эффект чайника, когда а, Чайник э, сел за руль, ему через две недели начнет сказаться, что прямо он нормально, норм вводит, он уже может гонять и так далее. Вот это самое опасное, э, наверное, чувство, то есть надо прекращать, э, как бы быть таким самоуверенным. Ты должен себя подзаводить, ты должен постоянно чувствовать, э, что э, тебе нужно э, быть, вот и там по пунктам, если ты об этом помнишь, к этому стремишься, Тогда у тебя все складывается а, Иногда будет казаться, что ты разочаровался в профессии Уже через 10 минут а, нахождения непосредственно а, в профессии это надо перетерпеть. Если так покажется а, во второй, в третий, в четвертый раз, все, тогда надо заканчивать. Я однажды попал на планерку у Сергея Доренко, когда он строил своих журналистов на радиостанции. И он сказал им две вещи. Он сказал, что это самое важное в вашей работе. Он сказал, что вы должны очень много читать и смотреть, чтобы вышло вот из этого второе, что очень важно для журналистов. Вы должны поддержать разговор на любую тему. Даже, предположим, вы в ней не шарите, но что-то где-то краем уха слышали. То есть здесь очень важно быть информированным.